В середине ночной смены Кузьмич изрядно заскучал и слегка подогреваемый парами изделиями ликероводочного завода собрал остальных, те кто остались в ночь в боксе сквозной рембригады и стал рассказывать истории своей подслушанной практики. Сигналом к началу повествования всегда было то, что он работает здесь уже 57 лет. Вот помню, была у нас еврейка такая. Мы ее рыжей Феклой звали. Ей было, ну, черт разберет, конечно она не рассказывала, ну лет пятьдесят. Это когда убило ее. А потом ее многие водители видели и стали рассказывать истории, что она ничуть не постарела, рыжая осталась, какой была. Но о ней вслух не говорят. А вообще ее Фейга звали. Но она всем Фекла говорила. Или Фейга, черт ее возьмет. «А а когда она умерла? И как? И главное, как видели-то?» «Слышь, а ты не влезай, пока я рассказываю. Так вот, работала она на старом вагоне Пульмане. 420 с чем-то номер был. А может и просто 420. А может и не 420. А хрен с ним». «Так вот, она вышла в ночь на фонтан на этом ведре с болтами, которое даже после капитального ремонта никто, кроме нее, брать не хотел». Проехала десятую станцию, а дальше метров через сто что-то выбило, и ее насмерть убило током. Не знаю я, как там все было. Слесаря на нашем заводе, куда прислали назад это недоделанное корыто, клялись и божились, что вагон исправен и бодр, как кот в марте. В общем, похоронили ее, в газетах об этом ничего не было, даже в нашей многотиражке не печатали такого. А потом, потом она стала появляться там, где умерла, да? Да не беги ты вперед паровоза, не сразу. На вагон после этого боялись ходить, хорошо так всех трусило. Никому не хотелось отправиться туда же, в ночную вообще не давали, но водители и так жаловались, что кажется будто кто-то в пустом салоне ходит, окна открывает, кашляет. В 67-м его в металлолом отправили, и тогда-то все и началось. Муся наша шла в ночную на фонтан, и вдруг на путях оказалась рыжая тетка. Ну такая, хорошо ближе к пенсии, чем к стипендии тетка. Муська по тормозам, а та от нее лицо закрывает и отворачивается. И потом просто отходит с путей, и никого на тротуаре уже не видно. Ну, чего не бывает, Муся время и место записала, сообщила, потом все почину. А через несколько дней в ночь была старуха Максименко которая в 54-м рыжую фейгу с нового вагона выжила. Тогда и вагоны были. Она из них себе один рвала. И снова за 10-й станцией на путях пешеход. Баба такая в берете. И в глаза ей смотрит, пронзительно смотрит, страшно. Максименко даже не остановилась, ехала на нее как оглушенная. И через нее проехала. Она потом рассказывала, как видела вроде как ту самую тетку с пульмана, которая... На ее вагон хотела сесть давно. А через три дня она поскользнулась на подножке своего вагона и приложилась с затылком об цепной буксира на соседнем пути. Да ладно? Насмерть? У тебя в голове что? Мазут? Она вот так вот встала и на маршрут вышла, да? Склочная была бабка, никто, кажется, ей не жалел. Потом рыжу увидели еще несколько вожатых, а в 70-м году она появилась днем. Водителю показали фотографию, он узнал сразу, а появилась она не в обычном месте, а на остановке. Так вот, села в 18-й трамвай и проехала остановку или около того, а потом вагон загорелся, да еще и автоматы на подстанции не сработали. Сгорел, в общем, почти новый вагон дотла. Говорят, что когда в 90-е на фонтане с Спарка сгорела, это тоже она. Но слишком уж далеко от десятой станции это произошло. В общем, во второй случай лично я не верю. Ну и были еще случаи, когда она водителям в глаза смотрела. И ничем хорошим это не кончалось. А что же делать, если встретишь ее? А тебе зачем? Ты электрик, тебе это не надо. По она она не шляется. Но вообще ни в коем случае не смотреть ей в глаза. И ехать так, как будто ее нет. Вагон погаснет, как под секционом. Но больше ничего не будет. И ни в коем случае не подбирать по ночам на фонтане на 10-й станции пассажиров между остановками. Она тоже может сесть. И все, Вагону Хана. Сегодня, завтра, послезавтра Хана, по-любому. А так, бригада, наверное, еще легко отделается. Рыжая Фейга – наше самое страшное привидение. Хотя, когда еще была живой, ничем не выделялась, была такой же, как и все. Вообще, она не одна. Не одна, был еще Степ, Рассказывал про аварию в 30-м году, когда поезд бельгийский еще сошел с рельс и разбился в хлам внизу об Насы. Так вот, тогда где-то 10 человек погибло, а еще полсотни в больницу попало. Так вот, если будете на ночнике ехать наверх по Короленко, можете увидеть битком набитый поезд из старых вагонов, который навстречу проезжает. Вот вожата его редко видит, а пассажиры вообще довольно часто. Так вот, после того, как он проедет, слышишь скрежет, крики, еще чуть позже далекий такой грохот. Но если оглянуться, то ни одного вагона на спуске нет. На слободке говорят, что все сходы их вагонов там связаны только с той аварией и происходят, если вагон встречает тот поезд днем. А я думаю, что брешут халтурщики и вагоны паршиво обслуживают. И никогда еще Октябрьская не обслуживала вагоны лучше Ленина. Никогда, поняли? как Кузьмич здесь работает, этого не будет. И не было вообще никогда. А еще что-нибудь? Разве у вас всего два привидения? Ага, два. С десяток наберется. Но почти все ночные, когда уже пассажиров почти нет. Про Ватмана из 50-х я рассказывал. Так вот, слушайте. Когда-то, когда еще были вагоны метровой колеи, была... Трехнитка. Это когда между путями нормальной колеи третий рельс под метровую колею кладут. Она на Комсомольской тоже была. А потом метровая калия шла на Дзержинского и дальше по Комсомольской. А вот 21-й был уже нормальный колеи. Так вот, там когда-то вожатый помешался. За углом. У него вырубился вагон совсем. Но вот сдох и не включается обратно. И он так стоял, ждал, чтобы его кто-то до кольца допер а все шли метровые вагоны на Дзержинского и Комсомольскую. Один, другой, третий. А на 21-м была задержка какая-то. Так вот, когда выехал, наконец, 21-й по нормальной колее, то он бросился на вагон и закричал, что он... Ну, водитель того 21-го свернул не туда, и что он на пастора должен идти. А почему? 21-й же не ходит на пастора. Не ходит. А тот помешался и решил, что перед ним 28-й по метровой колее, и он свернул не туда, а на широкую, сорвался с трех нитки или еще что-то. Его забрали тогда в Александровку, он там санитарам говорил, что у него вагон сломался, он следующий ждет. И соседям по палате объявлял, что вагон дальше не идет. Так там тихо и помер, а потом на Комсомольской начал тормозить вагон и мужик с ломиком радостно крича, что хоть кто-то не по метровой колее и что у него вагон за поворотом нужно дотолкать на кольцо. Он подсаживался на ступеньке первой двери и потом, когда вагон сворачивал за поворот, оказывалось, что там ничего нет, а на ступеньках никто не стоит. Так вот, это прекратилось когда году в 89-м, а может и раньше, но в конце 80-х в общем. Это было довольно безобидное привидение. После него разве что дверной привод клинил, да и то не всегда. Особенно молодым водителям он часто приходил. А зачем тогда приходил? И перестал почему? Как Шая ходил там, сбивал молодежь с толку. Они-то еще в детский сад ходили, когда последние трава и метровой колеи закрыли. Вообще ни хрена из его слов не понимали. А перестал появляться, когда двухголовый вагон с дачи Ковалевского списали в начале 90-х. Так вот, какая там связь, никто не знает, даже и Лич не знает, а он знает много. Зато вот военное привидение я сам видел. Военное? В форме и с автоматом? Ага, с рубильником автоматом, ё Ни хрена, оно тоже ночное. Так вот, на развозке как-то я работал, монтажников вез в Черноморку. И вот перед самой Черноморкой на пути выскочил мужик. Страшный, ободранный такой, щека вся пудранная, на штане не дыра. А кожух, ну, вообще на кусках. Ну, думаю, бомжи подрались, торможу, а он забегает в кабину, хватает меня за рубашку и кричит, что впереди немцы вагон взорвали, представляете, вот придурок. Бомба упала, все погибли, кондуктор, девочка молодая погибла. Его из кабины с площадки выбросили, и так он спасся. И умоляет не ехать дальше, а ехать в город. Так вы думаете, Кузьмич не испугался? ШАС! Чуть не обделался в кабине там. Выглядывал в салон, а там монтажники уже скучают и спрашивают, с чего встали и зачем дверь открыл, если не вышел. И вот тут до меня доходит. Они его не видят! Я закрываю дверь, даю вперед, что есть духу и улечу тогда самой Черноморки. Это мне потом старики уже рассказывали, что там в войну трамвай бомба разнесло. И ватман один только выжил, но умер от ран по пути в больницу. «А куда призрак делся?» «А, так привидение выбежало еще, когда я дверь собрался закрывать. У меня потом весь воротник рубашки был заляпан его буро-грязными пальцами. Кровь в с грязью. И еще на морде вагона были следы его рук. Он стучал по ней возле двери. А потом он появлялся?» «Да может и появлялся, но тут такое дело. Ты ведь расскажешь и примут за психа со слаботки. А так и просто старый подверенный хрен нарезавшийся. По пьяной лавочке вам вешаю на уши лапшу. Чистая работа, мои дорогие. А про кровавый трамвай знаете? Это когда бельгийский пульман опрокинулся? Это то, что Анна Станиславовна рассказывала, что ее сменщик прибавил скорости перед поворотом и вагон в дом ехал. Хм, знают ведь когда надо, но не пульман там. Не пульман был. Так вот, тогда рассказываю про то, что там тоже есть свои странности. Вот кто из вас был в том доме, в который он врезался? Кто-то был? А, никто не был, ну ладно. А говорят, что там иногда можно слышать шум скрежет, треск и крики. И громкий такой бах от удара. Особенно в угловых квартирах. Так вот, снаружи ничего не происходит. Совсем. А внутри слышно, представляете? Снаружи ничего, а внутри грохот. А, много тогда людей погибло? Да, я уже не помню Так вот Тогда вроде никого всерьез не убило Но покалечило и поприжимало Год даже уже не помню Хорошо после войны 60-й где-то так, наверное Ну, плюс-минус А то может и раньше, может и позже Я уже точно работал, а башка дырявая Анушка вон уже с катушек, говорят, слетела А все равно лучше Кузьмича помнит А развалили наш трамвай? Совсем развалили набирали раздолбаев Вот где первый трамвай? Где, я вас спрашиваю, где 23-й, где вы? Какого хрена закрыли 23-й? Почему закрыли трамвай на куяльник? У нас был великий трамвай Осталась четверть курицы, а не трамвай У нас был четвертый трамвай в стране Да, были времена На железной дороге есть своя байка про поезд в прошлое? А у нас трамвай в прошлое есть? Ну, был. Был, крысы эти, исполкомовские доконали его. Пока на Чечерине и Карла Липхемта были куски старых рельсов, был и старый трамвай. Но выдернули, выдергивали рельсы, и закончился старый трамвай. А так ездили ночью два поезда. Один от Пересыпского моста к депо Ильича, как довоенный один маршрут, от которого пути оставались на перекрестке Чечерина-Сосипова, а другой, как 23-й. Таблички стояли с конечными старыми, и люди ездили. Так вот, в первом была довоенная Одесса. Это была еще та Одесса моего времени, моего детства. Пацаненком еще совсем был. А второй уже был, так сяк, двери на нем пневматические были, всякие там, сиденья мягкие. Я в таком барышень домой скину возил. И на таком сам первый раз в жизни за управление поехал. Так и номера у них были какие-то такие, что-то вроде 21, 256 или 21, 265, даже так, 265 и 21, неважно. И я второй еще застал, а вот первый совсем не помню. А вот 256 точно был при мне. Или 265-й. Но 265-й не было. пустое все, все уже кончилось. А вот в довоенном трамвае я как-то растетку свою видел. Румынами убитую. И не увижу больше. Нет там до военного трамвая. Детства ни до военного, ни не военного нету. Молодости в Одессе после войны нет. Для да чего там? День, другой, и все капут Кузьмичу. Скоро чувствую, трамвай загнется, а за ним и сам я загнусь. Кузьмич подобрал с пола затертую матерчатую сумку и, крякнув, побрел в сторону выхода из бокса. Какое-то время после его ухода держалась тишина. По большому счету, никто не знал, кем именно работает Кузьмич. Он так редко появляется трезвым. Было очевидно, что раньше он работал водителем, что он старше кого-либо из тех, кто работает на канале, а относительно иных в несколько раз. А сейчас кто-то наподобие электрика. И никто не знал, придумывает он свои истории или нет, поскольку подтвердить или опровергнуть тоже было некому. Хорошо его знал только Вячеслав Ильич, электрик шестого разряда, чьи манипуляции с безнадежными вагонами порой напоминали колдовство, после которого груда металла снова превращалась в трамвай. Но Ильич молчал. Единственное, что удавалось из него вытянуть, то, что Кузьмич когда-то был водителем, а потом спился. И едва не вылетел из депо. Тем временем Кузьмич дошел до первого пути и, свернув к заброшенным цехам вагона ремонтного завода, прошел на площадку возле службы подвижного состава. Он встал на полузаброшенный служебный путь и, отвернувшись к стене трансформаторной будки, Подождал несколько секунд. Как и всегда, за его спиной оказался ветхий и ободранный служебный вагон, бывший рельсосварочный. Пихнув рукой двери на первой площадке, он кивнул водителю, и трамвай начал движение, покидая депо. Никто и не заметил, как он прошел сквозь две пары закрытых ворот. Ведь трамвай был совершенно явно и недвусмысленно разобран металлолом в 1966 году. В общем-то, Исан Кузьмич умер около 30 лет назад, когда выпил какого-то совершенно исключительного самогона. Про вагона вожатого. Он ничего не знал. Призрак трамвая медленно удалялся от депо, роняя на рельсы осколки краски и выпуская редкие искры на контактные сети.